Привет, друг! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует их, если они будут конструктивные и в тем. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию свежий рассказ, написанный мною сегодня утром, посвященный событиям, произошедшим в лихие 90-е. Назвал я его История из 90-х, о ложке из серебра. Приятного прослушивания! Помнится, я в 90-е бухал с бандитами, они занимались задвижками, месячный оборот исчислялся минимум в миллион карбонинцев, а у меня ложка и была, короче, бухаем-бухаем, смотрю боковым зрением, один из них думает, что она. Раз такой ее в ящик стола, зим, я сделал вид, что не заметил, на следующий день я к ним захожу и спрашиваю, кто видел мою ложку, а то мол есть нечем. Они такие типа нет, не видели, я в наглую заложу в ящик и беру ложку и говорю, Семен Семенович. Анир ты подкрывали или? Подписывайся на канал. Каждую субботу слушай что-то новенькое. На этом канал новую книгу или рассказ. Или. На моем канале ворху афоризмы, анекдоты, цитаты, новенькие афоризмы или цитату. Анекдоты это редкость. Я за все время только три анекдота придумал. С уважухой Макс Саныч.